Родж представляет Стэн Лорел и Оливер Харди в фильме "Маш деревянных солдатиков" Виктора Херберта. По оперете Виктора Херберта. Автор книги и слов к песням Глен Макдоналл. Режиссеры Гас Мейнс и Чарльз Роджерс. Автор сценария Фрэнк Баттер и Ник Гринт. Операторы Арт Лоид и Фрэнсис Корби. В ролях Вирджиния Карнс, Шарлотта Генри, Феликс Найт, Флоренс Робертс, Генри Клейнбах, Стэн Лорелл и Оливер Харди. Малыши в стране игрушек. Маленькая Бобип, которая потеряла своих овечек. Том-Том, сын дудочника. Старушка, живущая в башмаке. Сайлас Барнаби, самый подлый человек в городке. «Мистер Дидл Дидл» и «Кот» и «Скрипач». Три поросенка «Элмер», «Вилли» и «Джикс». Дам и Олли Ди любят спать, как видишь ты. «Страна мальчишек и девчонок». торопитесь детишки пора в школу школа страны игрушек первый чтец доброе утро матушка гусыня шарики шарики всех цветов шарики! Чеки, минутку хорошо впереди Пип, иду матушка вы меня в гроб вгоните детишки мама неужели ты и правда так думаешь конечно же нет малышка а теперь беги и позаботься о своей овечке и не ходи больше смотреть на него не пойду Пойдемте, овечки мои дорогие. Пошли. Как поживает моя дорогая мисс Пип? Доброе утро, мистер Барнаби. Как дела у вашей очаровательной Бобип? Спасибо, замечательно. Могу ли я в таком случае нанести ей визит вежливости? Пожалуйста. Но сейчас она посет овец. Благодарствую. Спасибо. Доброе утро, моя маленькая бабочка. Доброе утро, мистер Барнаби. Я принес вам небольшой букетик в знак моей сильной к вам привязанности. Спасибо, мистер Барнаби. Мне придется вас покинуть, сэр. Мои овечки... Постойте. Я давно восхищаюсь вами, изумленной вашей красотой и пораженной вашим очарованием. В общем, я прошу вас стать моей женой. Я... прошу прощения, мистер Барнами. Я... Надеюсь, вы не сочтете меня неблагодарной, но... Я невероятно богат, дорогая. Пожалуйста. Подумайте, получше, дитя, иначе я прибегну к другим мерам. А это будет неприятно для такой прелестной жены. Я бы вышла за вас, будь вы моложе, но, вы, если бы вы были честны, но это не так. И если бы вы должны были умереть завтра, что слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мы еще встретимся, мой маленький Лютик, и тогда вы запоете по-другому. Я вернулся к вам, чтобы напомнить вам про ваш небольшой должок. Вы имеете в виду закладную? Которая должна быть оплачена сегодня. Не могли бы вы мне дать еще немного времени? Извините, все должно быть уплачено. Я еще вернусь в скорости. Фабрика игрушек. Ребята, вы опоздаете на работу. Идем. Доброе утро, матушка Пип. Доброе утро, Олли. Спускайся давай. Уже почти 8 часов. Разве я не оставил тебя наверху в спальне? Оставил, да. Так как же ты тут оказался? Выпал из окна. Доброе утро, матушка Пип. Доброе утро, Стэнни. Доброе утро, Оли. Доброе утро. Да наплевать на доброе утро. Пойдем. Подожди минутку, я кое-что забыл. Сейчас вернусь. Может, поторопишься? Хочешь, чтобы мы опоздали на работу? Не забудь завтра, Коли. Что стряслось, матушка Пип? У меня плохие новости для вас. Плохие? Боюсь, вам двоим придется подыскать себе другое жилье. Как так? Этот старый скряга Барнаби владеет закладной на башмак. Сегодня день выплаты, а я забыла, что должна ему заплатить. Нас всех выбросят на улицу. Стэнни, иди наверх и принеси мою копилку. Что? Иди и принеси мою копилку. Что ты собираешься делать? Я отдам вам все мои сбережения, а остальное добавлю из нашей зарплаты с фабрики игрушек. Никто не выбросит вас из этого башмака. Я не могу, тебе позволить это. За добро, добром. А теперь улыбнитесь. Замечательно. Прекрасно. Я должен тебе 1 доллар 48 центов. Стэнни, дам. Я одолжил. Я это понял. Но на что они тебе? Понимаешь, мне надо было купить еще немного пиви. Я потерял три штуки, когда играл с маленьким Джимом Хорнетом. Надо было купить еще немного пиви. Не беспокойтесь, матушка Пип, я возьму полную сумму у игрушечного мастера. Ребята, не стоит так стараться ради меня. Послушайте, когда мастер узнает, что Барнаби снова взялся за старое, он даст мне денег без всяких проблем. Я правда могу на вас положиться, да? Я права. Конечно же. Знаете, мы с мастером вот настолько близки. Ведь так, Стэнни? Правда? Еще бы. А ты который? Ну вот этот. Неважно, пойдем, давай. До свидания. До свидания. Не забудь завтрак, Стэнни. До свидания. Не волнуйтесь ни о чем. Не буду, не буду. До свидания, мальчики. А ну-ка, постой. Что это еще за пиви дурацкие, на которые ты потратил все мои деньги? Хочешь глянуть? Конечно, хочу. Раз мне это стоило таких денег, думаю, я имею право знать, в чем, собственно, дело. Ну хорошо, смотри. Ну и как тебе? Глупость. Глупее ничего в жизни не видел. А ты попробуй сам? Не хочу и пробовать. Что не сможешь? Конечно же... Так-так не смогу дать сюда эту штуку. Отойди. Все, что можешь ты. Могу и я. Нет. Например... Забирай. Минутку. Пойдем, а то опоздаем Послушай, когда ты получишь деньги от мастера, ты мне не одолжишь капельку? Зачем? Я потерял пиви, и мне надо обзавестись еще парочкой Да иди же, пиви Доброе утро, мастер. Какое еще доброе утро? Вы опоздали на полчаса. Еще раз такое произойдет, и я вас уволю. Принимайтесь за работу. Ты его не собираешься спросить про деньги на оплату закладной? Я же не могу его сейчас спрашивать. Ты видишь, в каком он плохом настроении? Да, но если мы не достанем денег, матушку Пип выселит из башмака, и ей негде будет спать. Мы не можем этого допустить. Но если я спрошу его сейчас, он вцепится мне в глотку. А я думала, вы с ним вот настолько близки. Да? Тогда спроси его. Вот сам и спроси. Я не могу. Почему? Потому что между нами вот такая пропасть. Не будь лупцом. Ты ему даже больше нравишься, чем я. Правда? Чистая. Он мне сам сказал. Сказал тебе? Да. Мастер? Что? С вами Оля хочет поговорить. Ну и в чем дело? Могу ли я поговорить с вами с глазу на глаз? Я хочу задать вам очень важный вопрос. Не мешай мне. Не видишь, я занят. Продолжай работать. Знали бы вы, как вам важно поговорить со мной с глазу на глаз, потому что если... Заткнись работай! Что случилось малышка попит я была невнимательна и потеряла овечек не видели ли вы их джек и джилл пока спускались с холма их нет на холме нет и в лесу а ты их не видела красная шапочка Плачь, Бобип, не плачь, мы постараемся найти твоих овечек. Мы будем искать их тут и там, мы все обыщем кругом. Не плач, Бобип, не плачь, мы постараемся их найти. «О, матушка гусыни, мне не хватает моих малышек. Не видели ли вы их?» «Спроси лучше Керли. Она как раз с моря пришла. Может, и видела она их там». Где они прячутся, может знать. Там Такер, Тихоня или Питер, или Боби Шафто. Не грусти, Бобип. Мы найдем овечек, где бы они ни прятались. И скоро ты снова увидишь их дома. Улыбнись, Бобип. Совсем скоро овечки вернутся к тебе. Не грусти, Бобип. Мы найдем овечек и домой их к тебе приведем. Yeah. No. Матушка, если они и правда потерялись. Да не волнуйся, их найдут. Ты же их теряла уже когда-то, да? Честно говоря, в прошлом месяце ты потеряла их пять раз. Такого не может быть. Да-да, так и было. А в предыдущем месяце еще четыре раза. Похоже, ты пасешь все хуже и хуже. Тебе просто нужен кто-то, кто будет помогать присматривать за тем, что тебе дорого. Кто, например? Он должен быть очень необыкновенный, энергичный, находчивый и очень терпеливый. Ну, например, такой, такой, как я. Не подходит? Ну, хоть самую малостью. Тогда я задержу тебя здесь, пока ты не заинтересуешься мной. Нравится? Заинтересовалась? Только посмотрите, кто тут! Они нашли их. И нечего прятать головы непослушные овечки. Я так рада, что вы здесь. Друзья мои и жители страны игрушек, хочу познакомить вас с будущей миссис Пайпер. Как там поживает мой заказ? Все в полном порядке Отлично! Зайдете? Конечно, сейчас зайду Не беспокойтесь, детишки Я про вас не забуду А теперь идите домой Здравствуйте, все! Как все? Привет, мальчики мои Привет, мистер Санни они так ждали, когда ты наконец увидишь деревянных солдатиков, которых мы сделали для тебя. Ничего лучше мы еще не делали. Покажите мне их. Оли, иди принеси их сюда. Помоги мне, они тяжелые. Мы сейчас вернемся, мистер Сани. У вас будут необыкновенные подарки. Не надо его поднимать. Надо всего лишь нажать кнопку у него на спине, и он сам пойдет. Но ну, разве не потрясающе? Он все умеет. Только не говорит. Безусловно, потрясающе. Но я не, не заказывал. Что вы имеете в виду? Я заказывал 6 тысяч солдатиков высотой в один фут. Вы принимали заказ. В чем дело? Но я думал, вы хотели тысячу солдат высотой в шесть футов. Вы меня неправильно поняли. Не могу же я эти штуковины дарить детям для игр. Запихните его обратно в коробку и убирайтесь отсюда. Снова ты впутал нас в переделку. Ничего нормально сделать не можешь. Но я не мог. Если бы ты следил за тем, что делаешь, ты бы такого не наделал. Выходи оттуда. Это не для тебя, а для него. Может, вы вернете его в коробку? И убирайтесь отсюда. Мы возвращаем его. Остановите его, остановите. Остановите скорее. Да ну, выходите оттуда! Почему вы его не остановили, болваны пустоголовые? Выходите. Э, ты не собираешься спросить его про деньги? В чем дело? Ничего особенного. Хорошее же то время нашел деньги просить. Матушка Пип! Я так счастлива. Том-Том сделал мне предложение. Дитя мое. И если ты дашь свое согласие, мы хотели бы пожениться. Ну конечно же, дорогая, благословляю тебя и пусть ничто не мешает твоему счастью, дорогая моя матушка. Мистер Барнаби, если входите в мой дом, будьте добры стучаться. Ваш дом? Вы сказали ваш дом? Да, мой дом. Нет, пока этот маленький должок не оплачен. Мама, что это значит? Это значит, дорогая моя, что если эта закладная не будет оплачена, вас всех выбросят на улицу. Конечно, мы можем найти компромисс. Компромисс? Да. Если ваша дочурка примет мое щедрое предложение и станет моей женой, мы можем забыть про эту маленькую бумажку. Это будет моим свадебным подарком. Я не приму его предложение. Не волнуйся, дорогая, не быть этому никогда. Что ж, тогда перейдем к делу. Мистер Барнаби, можете выписывать свой счет. Он будет полностью оплачен прямо сейчас. Это вы, мальчики, как раз вовремя. Этот нехороший человек думает, что у нас нет денег, чтобы оплатить закладную. Но они ведь у вас есть, правда? Правда, мальчики? В чем дело? Вы достали денег? Нет. Понимаете, Леонид совершил ошибку. Ошибку? Они с мастером вовсе не настолько близки, так ведь? Правда? Тогда я забираю его. Вы не можете покрыть свой долг. В таком случае, я желаю вам хорошего дня, а закладную вашу пущу по хорошей цене. Но вы же не собираетесь выбросить нас на улицу. Боюсь, что так. Как бы мне не было больно это делать. Большая приманка для больших мышей. Матушка, что же мне делать? Что мне делать? Если бы у него не было этой закладной. Не волнуйтесь, матушка Пип. Мы со Стэнни найдем способ забрать закладную у этого старого хрыча. Он точно старый хрыч. Я думаю, что если он выкинет обитателей этого башмака на улицу, это будет большой ошибкой. Точно. Знаешь, что я хотел бы сделать? Что? Надеть этот башмак и врезать ему прямо под зад. А потом я бы... Стэн! Стэн! А что случилось? Барнами тебя ударил. Открой-ка окошко. склад. Оли? Что? Мы снаружи. Хорошо. Что нам теперь делать? Вези меня к дому Барнаби и смотри, чтобы никто тебя не заметил. И будь осторожнее. Да, что неплохо. Да не так уж и далеко, мы всего лишь перешли дорогу. Давай звони. Не так уж и далеко. Кто там? Это я. Что тебе надо в такое позднее время? Мы с Олей извиняемся за то, что произошло сегодня днем. И чтобы доказать, что мы не злимся на вас, мы приготовили вам небольшой подарок на Рождество от меня и от Олли. Рождественский подарок посередине июля. Ну да, мы всегда готовим подарки заранее. Если вы откроете дверь, я втащу его к вам в дом. Сейчас спущусь. Он спускается, собирается нас спустить. Отлично. И не забудь, когда он ляжет спать, ты подашь мне сигнал, и я вылезу из коробки, открою дверь и впущу тебя. А потом мы заберем закладную. Вот и все. Пока что все хорошо. С Рождеством, мистер Барнаби, от Олли Ди и Стэнни Дама. А что там? Oh, Не могу вам сказать. Не можешь сказать? Нет, конечно, это же сюрприз, и его нельзя открывать до Рождества. Видите? Не открывать до Рождества. Не открывать. Это так мило с вашей стороны. Правда, мило? Но ну, спокойной ночи, мистер Барнаби. Спокойной ночи, мистер Дам. А вы можете уже ложиться спать. Спасибо, мистер Дам. С Рождеством. И тебя с Рождеством. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Олли. Спокойной ночи, Стэнни. Королевский указ. Поскольку оли действий не дам признаны виновными в краже, их окунут в пруд, а затем они навсегда будут изгнаны в страну привидений Спокойной ночи, Оли. Ваше величество... Зачего же мы ждем? когда приступайте к окунанию. Давайте. Ты первый. Пошли. Олли. Что? Иди сюда. Отдал бы ты мне часы, я их подержу, пока ты не вернешься. Спасибо. Береги их, потому что я хочу, чтобы они были в целости и сохранности. Ну пока. Пока. Пойдем. Замечательно. Холодно? Да. Я захлебываюсь. Закрывай нос. Хорошо. Ты так умрешь от воспаления легких. Как это ужасно. Закрой нос, Оли! Давайте, давайте, поднимайте его. Помогите ему. Как самочувствие? Несложно догадаться, как я себя чувствую. Вот выпив воды, поможет. Спасибо. Я что, мало воды выпил? Я помочь хотел. Мистер Барнаби, как-нибудь можно прекратить все это? Конечно. станьте моей женой, их отпустят. Да. Хорошо, мистер Барнаби. Я согласна. С позволения вашего величия, я бы хотел отозвать свое обвинение. Ну что ж, так тому и быть. Жители страны игрушек, хочу представить вам будущую миссис Сайлас Барнби. Вы можете идти. Спасибо, сэр. Значит ли это, что мы свободны? Да. И с этих пор мы с вами будем очень хорошими друзьями. Минучку, неужели это значит, что его макать не будут? Конечно. Ну разве это не замечательно? Ты о чем? Мы с ним вот настолько близки, и мне не придется мокнуть. Ах, вот как. <смех> Оли, Что? Твои часы... Сбегай, скажи невесте, что все готово. Ее любимая уже ждет. Матушка, что сказал Том Том? Он все понимает. Понял, да? Если бы ты не сказал спокойной ночи Орли, ничего бы этого не было. Вы куда, матушка Пип? Пойду к Барнаби. Попробую попросить его еще разок. Я уверена, что должна быть еще искорка доброты в его старом каменном сердце. Хорошая идея. Но я не думаю, что это поможет. Ты прав, Оли. Кровь нельзя превратить в камень. Что ты имеешь в виду? Что? Что? Что ты имеешь в виду? Зря она пошла говорить с Барнаби. У него в одно ухо влетает, из другого вылетает. И тут ничем не поможешь. Неизлечимо. Мне так жаль, Бапиф, что тебе пришлось сделать меня шафером, потому что я готов на все, лишь бы не отдавать тебе ему. А Стэн так расстроен, что даже не пойдет на свадьбу. Ты ведь расстроен, да? Расстроен. Да у меня крышу снесло. Да не крышу снесло. Он имеет в виду, что у него сердце разбито. Крышу снесло. Войдите. Мистер Барнаби, не заставляйте мою дочь выходить замуж. Я старая женщина и молю вас о счастье своей дочери. Не делайте этого, мистер Барнаби. Я сделаю все, что вы попросите. Я буду работать на вас, выполнять все ваши просьбы. Только прошу вас, пожалуйста, не надо. Глупая женщина. Сделка уже заключена, так что до свидания. Хозяин, невест пришла. Добро пожаловать в особняк Барнаби. Закройте дверь. Поторопитесь, судья, давайте не будем терять время. Кольцо, пожалуйста. Ваше имя Сайлас Барнаби? Да. А вас зовут малышка До Пип. Берете ли вы эту женщину в свои законные жены? Беру. А вы берете ли этого мужчину в свои законные мужья? Угу. Объявляю вас мужем и женой. А сейчас, чтобы поцеловать невесту... Минутку, пожалуйста. Вы ни о чем не забыли, мистер Барнаби? Ах да, залог. Мой свадебный подарок. Вот теперь можете поцеловать жену. Что это еще такое? Большая приманка для больших мышей. Я пожалуюсь королю. Это была замечательная идея, Олли. Еще бы. Ну, пока. И удачи. Как то пока? Разве мы не вместе пойдем? Конечно, нет. Ты должен остаться здесь, с Барнаби. Ты теперь его законная жена. Не хочу я с ним оставаться. Почему? Я ж не люблю его. Если он. Не волнуйся. Старый Барнами нас больше не побеспокоит. Потому что я увезу тебя подальше. Куда? Повели. Обманули! Осмеивают теперь на улицах. Глупцы! Думают, они могут перехитрить Барнаби. Я им еще покажу. Должен быть способ! Должен быть какой-нибудь способ! Тупица! Неуклюжий Баров! Баров! А ты подал мне отличную идею. Я украду одного из трех поросят, а улики подброшу в дом, дом Тома Тома. Я знаешь, как караются виноградов. Изгоняют их в страну привидений. Ну, сиди спокойно. Замечательно. Возьми эти улики и подбрось в дом Тома-Тома. Хозяин? -тома. А сосиски зачем? Это доказательство того, что он не только украл пороселка, но и наделал из него сосисок. А теперь, малютка Элмер, посмотри, что будет. Как Том-Том признан виновным в свинократстве, он будет незамедлительно изгнан в страну привидений. Его величество – король Коу. Бедняка Том-Том. Однако я рад, что это не нас изгоняет в страну привидений. Я тоже рад. А что там в стране? Это ужасное место. Если попадешь туда, уже не вернешься назад. Почему это? Но если привидения схватит тебя, то сразу же съедят заживо. Mm. А как они выглядят? Я думаю, что это наполовину люди, а наполовину звери с огромными ушами, огромными ртами и волосами по всему телу. И у них огромные когти, которыми они тебя хватают. Пойду <покрир> ну, брысь! я сюда. Том, мальчик мой, ты же знал, как карают свинокрадов. Почему ты пошел на это? Но я ничего не делал. Я даже не представляю, о чем вы говорите. Как ты можешь все отрицать, когда у тебя в доме нашли кучу улик? Увидите его. Ваше Величество, вы совершаете ужасную ошибку Том-Том здесь абсолютно ни при чем Он весь день провел со мной, правда, матушка? Так все и было, Ваше Величество А провести приговор в исполнение Приглядите за этим, пока я не вернусь Что это тут такое написано? Улика Б. Это значит, что поросячьи сосиски – одна из улик. Что-то не очень похоже на поросятину. А на что ж тогда похоже? На свинину. Попробуй. Это вообще не поросятина и не свинина. Это говядина. Говядина. Я чую что-то недоброе. Наверняка к этому приложил руку Барнаби. Думается мне, что малыш Элмор все еще жив. Ну-ка, пойдем проверим. Вы должны меня выслушать, Ваше Величество. Послушайте меня. Том-Том ничего об этом не знает. Ведь спросят и наши друзья, зачем ему приносить им вред. Шапочка и скрипка уже были в доме, когда мы туда вернулись. Клянусь, он невиновен. Невиновен! Мне бывает так тяжело исполнять приговоры в нашей стране. Увидите. Говорю же вам! Я не виновен. Я не крал поросенка. Тон-тон, тон-тон. Дорогое дитя, незачем тратить свою любовь на обыкновенного свинокрада. Отпустите меня! Вы прекрасно знаете, что Том-Том не виноват. Я вас ненавижу, ненавижу! Минутку! Минутку! Тихо! Мистер Величество, Том-Том не виновен. Мы нашли Элмора в подвале Барнаби. Хватайте его! Том-Том! Том-Том! Том-Том! 50 тысяч геней тому, кто схватит этого жублика, живым или, живым или мертвым? Живым или мертвым? Живым или мертвым. Неужели вы можете определиться, в каком виде он вам нужен? Доставьте меня во дворец! Стэн, давай обойдем дом вокруг. Мы его схватим. <музыка> Ладно, мистер Барнаби, хватит прятаться. Мы знаем, что вы там. Лучше вам сразу выйти, иначе мы будем стоять тут, пока вы, наконец, не выйдете. Даже если это займет всю ночь. Мы что, будем торчать здесь всю ночь? Да нет. Пусть он думает, что да. Том-Том! Том-Том! Том-Том! Том-Том! Том-Том! Стэнни и Оли нашли Элмера, он жив! Где? В подвале у Барнаби. Я так и знал, что он приложил к этому руку. Если бы я мог до него добраться. Пойдем. Надо найти, как отсюда выбраться. Том-том, мы никогда не выберемся отсюда. Обязательно выберемся. Пошли. Вылез? Нет. Ну так вы выходите? Вылезайте скорее, живой или мертвый. Как же он может вылезти мертвым, когда он жив? Давай бросим туда булыжничек, тогда он станет мертвым, раз он жив. Вот теперь ты говоришь дело. Поберегись! Зачем ты просишь его поберечься? А вдруг в голову ему попадет? Так ведь я этого и хочу. На вас камень не падал? Тишина. Наверное, попали. Спускайся и вытащи его. Сам спускайся и вытаскивай. Ты что, хочешь мне сказать, что даже 50 тысяч мгеней выскользнуть из твоих рук? Но я боюсь. Тебе нечего бояться? Вы же с ним вот так близки. Так было до свадьбы. Ладно, я нашел компромисс. Мы оба спустимся. Это лучше. Давай. Я же сказал тебе спускаться. Тебя врежу, голову сверну! Слушай, что? Его здесь нет. Вижу, что нет. Смотри, может он туда пошел. Наверняка. Пойдем, проверим. Интересно, куда он пошел? Скоро узнаем. Пойдем вон туда. мистер барнаби вы возвращаетесь вместе с нами приведение Могу выбраться, помоги. Они убежали от меня, но я достану их, даже если мне придется разрушить всю страну игрушек. К остальной... Ступитесь, короли, да. Что за суматоха? Неужели вы не уважаете мой заслуженный сон? Прошу прощения, Ваше Величество, мы здесь праздновали спасение Тома Тома и Боб Пип из Страны Привидений. Отличные новости! И у кого же хватило на это смелости? У них, сэр. А Барнаби вы поймали? Нет, сэр. Он так быстро драпал, что мы не смогли его схватить. И он был напуган до смерти? Точно! Расскажите мне поподробнее. Тихо. Мы со Стейни так далеко загнали Барнави и Привидений, что они никогда не вернутся. А на что похожи эти привидения? О, они выглядят просто ужасающе. Наполовину люди, а наполовину звери. С огромными ушами, огромными ртами и длинными когтями. Вернитесь! Вам не зачем убегать, вам нечего бояться. Больше не надо бояться. Нет. Если они не так страшны на самом деле. Вот они со мной. Валите дверь! Валите его! Дротики с остальными наконечниками. Держи. Что мы будем делать? Мы покажем этим страшилам. Пошли. Давай. Петарды сверхгромкие. Что? что? Давай зарядим их в пушку. Точно. Неси еще тратиков. Знаешь что? Что? Деревянные солдаты. Тащи сюда пушку и жахнем напоследок.